Всем привет! По Игорю Всевожелезову последняя информация. Сегодня выяснилось, что он находится в психиатрическом отделении Центральной городской больницы номер один в Ростове-на-Дону по адресу улица Семашка, дом 120. Направил его туда по представлению следователя ФСБ Каркищенко по решению судей Барвин. На сайте Ленинского суда города Ростова обнаружены только дела, которые Игорь сам подавал, то есть там только иски, которые он сам подавал. По уголовкам вообще ничего нету, пусто. И также присутствует свежая административка. По статье 19.3 невыполнение законных требований 13 июля вынесен штраф. То есть никаких уголовных дел на сайте нету. Так, Светлана Родичева подготовила сообщение о совершенном преступлении. Я его немножко подкорректировал, добавил адреса. Значит, то, что выделено желтым, меняйте под себя указывайте адрес, e-mail, меняйте только то, что заполнено желтым, можете от себя кое-что добавить, желательно текст немножко видоизменить, также здесь желтым меняете, ставите дату, важно поставить подпись в виде собственноручно написанной фамилии, в общем меняйте, заполняйте все данные, распечатывайте, пишите собственноручно написанную фамилию от руки любой ручкой и сканируйте вместе с подписью и отправляете по адресам, указанным в шапке, через интернет-приемные. Видео о том, как отправить обращение, не выходя из дома, доступно в интернете. Ссылку на это видео я прикреплю к данному видео. Также размещу под видео ссылку вот на этот документ. Сразу скажу, это очень полезное действие. Просьба всех поддержать и отправить Данное сообщение по всей инстанции. В поддержку Игоря. Также хочу добавить, чтобы я обратился в несколько СМИ, нескольким блогерам. Я не согласились озвучить данную информацию по Игорю. Просьба ко всем, у кого есть какие-либо контакты, сами выйдите на блогеров, то есть сообщите всем, попросите озвучить данную информацию, потому что, ну, это полнейший беспредел. Можете даже текстом вот отправить вот это сообщение о совершенном преступлении и ну, вот эту ссылку на видео, где мы разговариваем. Благодарствую.